Второе упражнение, оно очень простое и его очень прекрасно делать, особенно с утра. Оно позволяет э, разговориться, раскрепостить свою психику и позволить э, выводить твое внутреннее содержание наружу. Как его делать? Делается оно также очень просто. В течение 5, а лучше 10 минут, ты начинаешь озвучивать все, что у тебя происходит внутри. Любые мысли, вопросы, ощущения, вот все, что приходит в голову, просто сплошной поток сознания, который ты начинаешь выводить наружу. Это может казаться поначалу легко, но когда начинаешь включать полностью, полностью включаться в это упражнение, то... Сначала может быть немножко сложновато, но потом тебя будет уже не остановить. И это упражнение как раз-таки нам полезно тем, что мы не сильно задумываясь над тем, как нам что интерпретировать изнутри, мы просто начинаем это сразу выражать наружу. Из побочных эффектов очень хорошо поднимается уровень коммуникации, но из того, что нам нужно, это как раз-таки уметь не думая выводить наружу из своей головы те связки, те фразы, те слова, которые нам нужны для проработки. Я также увидел дополнение к этому упражнению у одного автора. То есть, когда ты 10 минут проговариваешь вслух все, что у тебя происходит в голове, потом значит, просто позволяешь своему телу двигаться. Замолкаешь и позволяешь самому телу двигаться так, как оно просит. Просто получается такое раскрепощение тела, снимаются зажимы, то есть блоки различные прорабатываются, уходят просто вот потому что запустил механизм проработки, запустил механизм вот этого выведения наружу, и вслед за, за им, вербальной частью подключается телесная часть, и можно кататься, плясать, шевелиться и прочее.